Англия и Великобритания – это одно и то же? Нет, это не одно и то же. Хотя они часто используются взаимозаменяемо, что может привести к путанице. Великобритания – это остров, расположенный в северной части Атлантического океана. Это самый большой остров на Британских островах. Он состоит из трех стран – Англии, Шотландии и Уэльса. Англия, с одной стороны, является страной, которая является частью Соединенного Королевства. Наряду с Шотландией, Уэльсом и Северной Ирландией. Столица Англии – Лондон, Шотландии – Эдинбург, Уэльса – Cardiff, а Северной Ирландии Белфас. Таким образом, в то время как Англия это страна, расположенная в пределах Великобритании, Великобритания относится ко всему острову, который включает Англию, Шотландию и Уэльс. Термин Великий отличает его от меньшего региона Британь во Франции. Таким образом, Великобритания является географическим термином и не включает Северную Ирландию, которая является частью Соединенного Королевства. Соединенное Королевство, с другой стороны, относится к северному государству, которое включает Великобританию и Северную Ирландию. Ирландию. Это политическое и административное образование. Подводя итог, Великобритания относится к географической области, а Соединенное Королевство относится к стране, которая включает в себя несколько географических областей, включая Великобританию и Северную Ирландию. Немного запутано, но с десятого раза, поверьте, разобраться можно. В этом выпуске разбираем все, что вам необходимо знать о Соединенном Королевстве и Великобритании вместе взятые, чтобы иметь представление об этой стране. Или странах и прежде чем мы приступим подпишитесь на два моих канала с maps education и егор еремеев о зарубежном образовании и фактах о городах и странах напишите в комментариях как вам подобный формат видеоролика и о какой стране вы бы хотели видеть следующий разбор и также есть в инстаграме и телеграме где каждый день публикую полезную инфу которой нет на ютюбе поэтому также very welcome География Соединенное Королевство суверенное государство, расположенное на северо-западе Европы. И как мы уже выяснили, состоит оно из четырех стран: Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Общая площадь около 243 тысяч квадратных километров и население около 68 миллионов человек. Рельеф Великобритании включает в себя горы, холмы, долины, реки и прибрежные равнины. Самая высокая вершина Великобритании Бен Невис, расположенная в Шотландии и имеет высоту 1345 метров. В Великобритании умеренный морской климат с умеренными температурами и обильными осадками в течение всего года. Погода может быть довольно переменчивой, с солнечными периодами и ливневыми дождями, которые часто чередуются в течение дня. Некоторые из крупных рек в Великобритании включают Темзу, Северн и Тайн. Река Темза – самая длинная река в Англии, простирающаяся на 346 километров или 215 миль. От истоков Коцволсе до Северного моря. В Великобритании есть ряд важных городов. Лондон – столица. Эдинбург, Кардифф и Белфаст. Лондон – крупнейший город Великобритании и один из самых густонаселенных городов Европы с населением около 9 миллионов человек. Плюс приезжий. Великобритания окружена водой, с Ломаншем на юге, Северным морем на востоке и Ирландским морем и Атлантическим океаном на западе. Великобритания и Северная Ирландия также включают в себя ряд более мелких островов, таких как остров Уайт, остров Мэн и гибриды. Регионы. Соединенное королевство состоит из четырех стран. Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Каждая из этих стран имеет свою собственную географию, историю, культуру и самобытность. В дополнение к четырем странам в состав Соединенного королевства также входит несколько небольших островов, таких как остров Мэн и Нормандские острова. Внутри каждой страны есть несколько регионов или административных единиц, которые имеют свои отличительные особенности. Например, в Англии есть 9 официальных регионов. Восток Англии, Лондон, Мидлендс, Северо-Восток, Северо-Запад, Юго-Восток, Юго-Запад, Йоркшир и Хэмбер. Ист-Мидлендс. В Шотландии есть 32 муниципальных района, которые аналогичны округам, а в Уэльсе есть 22 унитарных органов власти, которые аналогичны районам местного самоуправления. В Северной Ирландии насчитывается 11 округов. Природа Великобритании. Великобритания является домом для самых разнообразных природных ландшафтов, начиная от скалистых гор и широких вересковых пустошей и заканчивая спокойными реками и холмистой местностью. Вот некоторые из наиболее примечательных природных особенностей Великобритании. Озерный край или Lake District расположен на северо-западе Англии. Представляет собой потрясающе красивый регион с высокими пиками и мерцающими озерами. Шотландская Нагория, The Scottish Highlands. Суровая и отдаленная является домом для некоторых из самых захватывающих пейзажей в Великобритании, включая высокие горы, глубокие ущелья и каскадные водопады. Здесь находится самая высокая точка Великобритании, гора Бен-Невис, высота 1345 метров. Сноудония. В этом суровом национальном парке Уэльси возвышается гора Сноудон, самая высокая вершина в Англии и Уэльсе, и она славится своими впечатляющими пейзажами и сложными пешеходными тропами. Юркское побережье. Это потрясающий участок побережья на юге Англии, славится своими утесами и скальными образованиями, возраст которых насчитывает миллионы лет и дает захватывающее представление об истории Земли. Здесь находится один из красивейших пляжей Великобритании с видом на арку Дордл. Норфолк Бродс – сеть водных путей и озер в Восточной Англии. Является убежищем для дикой природы и популярным местом для катания на лодках, рыбалки и наблюдения за птицами. Кэрнгормс – национальный парк в Шотландии. Является крупнейшим в Великобритании и является домом для разнообразных диких животных, включая благородных оленей, беркутов и зайцев-беляков. Пик Дистрикт – расположен в самом сердце Англии. Пик Дистрикт является популярным местом для пеших прогулок, скалолазания и катания на горных велосипедах. Он известен своей суровой красотой и холмистой местностью. Остров Скай – The Isle of Skye. Потрясающе красивый остров у западного побережья Шотландии является домом для некоторых из самых драматических пейзажей Великобритании, включая знаменитые горы Куилин и сказочные бассейны fairy pools конечно это лишь некоторые примеры множества красивейших и разнообразных природных ландшафтов но они определенно формируют впечатление о природных достопримечательностях которые можно найти по всему соединенному королевству энергия в соединенном королевстве энергия играет решающую роль в экономике великобритании поскольку она необходима для питания домов предприятий и промышленности соединенное королевство имеет разнообразный набор источников энергии включая ископаемое топливо, ядерную энергию и возобновляемые источники энергетики. Ископаемые виды топлива, включая нефть, уголь и природный газ, исторически были важным источником энергии в Соединенном Королевстве. Однако правительство стремится уменьшить зависимость страны от этих невозобновляемых источников энергии и перейти к более устойчивой энергетической системе. Для этого Соединенное Королевство поставило амбициозные цели по сокращению выбросов парниковых газов и увеличению использования возобновляемых источников энергии правительственная стратегия чистого роста направлена на сокращение выбросов не менее чем на 80 процентов к 2050 году по сравнению с уровнем 1990 года возобновляемая энергия становится все более важной частью энергетического баланса великобритании при этом энергия ветра солнечная энергия и биомасса вносят свой вклад в производство энергии в стране великобритания является одним из крупнейших в мире производителей офшорной версии ветроэнергетики и правительство поставило цель к 2030 году достичь 40 гигаватт офшорной ветроэнергетики помимо возобновляемых источников энергии ядерная энергетика также является важной частью энергетического баланса великобритании поскольку в стране работает несколько атомных электростанций в великобритании также существует ряд энергетических политик инициатив направленных на повышение энергоэффективности и сокращение потребления энергии в целом энергетическая система Система Великобритании переживает значительный переход к более устойчивому и низкоуглеродному будущему, что обусловлено необходимостью решения проблемы изменения климата и снижения зависимости от ископаемого топлива. Несмотря на то, что еще предстоит решить проблемы, такие как обеспечение безопасности энергоснабжения, страна продвигается к созданию более устойчивой энергетической системы. Переработка отходов. В последние годы Великобритания добилась значительного прогресса в повышении уровня утилизации и в настоящее время национальный уровень переработки составляет около 45 процентов переработка в соединенном королевстве является важным аспектом управления отходами и активно поощряется правительством и местными властями В соединенном королевстве можно перерабатывать различные материалы в том числе бумагу и картон стекло пластик металл и электротехнические изделия местные власти предоставляют домохозяйством мусорные баки или мешки для разделения материалов пригодных для вторичной переработки и многие из них ввели раздельный сбор пищевых и садовых отходов в дополнение к бытовой переработке существуют также предприятия по переработке доступные для компаний и промышленности и правительство великобритании представило различные инициативы чтобы побудить компании сокращать свои отходы и активизировать свои усилия по переработке но несмотря на все это в соединенном королевстве по-прежнему остается значительное количество отходов которые не перерабатываются. Правительство стремится сократить количество неперерабатываемых отходов и повысить уровень переработки, и поставило цель к 2035 году перерабатывать 65% бытовых отходов. Для достижения этой цели правительство Соединенного Королевства ввело различные меры, такие как введение схемы возврата залога за пластиковые бутылки и запрет на использование одноразового пластика. Правительство также предоставляет финансирование для исследования новых технологий переработки и инициатив, направленных на повышение осведомленности общественности о важности переработки. Туризм. Туризм является важной отраслью в Соединенном Королевстве, которую ежегодно посещают миллионы туристов со всего мира. Соединенное Королевство является домом для многих популярных достопримечательностей, в том числе исторических мест, культурных достопримечательностей, природных пейзажей и современных городов. Лондон является одним из самых посещаемых городов мира и Соединенного Королевства. Его знаменитые достопримечательности, такие как Букингевский дворец, Лондонский Тауэр и Британский музей, ежегодно привлекают миллионы посетителей среди других популярных направлений эдинбург с его историческим замком и живописными видами а также ливерпуль родина the beatles и множество музеев и галерей соединенное королевство также имеет процветающую индустрию туризма в своих сельских и прибрежных районах таких например как козерный край о котором я упомянул ранее кодсволдс и корнвол они также привлекают посетителей, которые любят активный отдых прогулки по живописным местам и причудливые деревни в в к традиционному туризму Соединенное Королевство также является популярным местом для деловых поездок и проведения мероприятий, поскольку по всей стране расположены крупные конференц-центры и места для проведения масштабных событий. Индустрия туризма в Соединенном Королевстве вносит значительный вклад в экономику, принося миллиарды фунтов стерлингов дохода и поддерживая сотни тысяч рабочих мест. Правительство поддерживает отрасль с помощью таких инициатив, как маркетинговые кампании по привлечению посетителей, инвестиции в инфраструктуру и транспорт, а также оказание поддержки предприятиям в этом секторе. Экономика. Соединенное Королевство имеет смешанную экономику, которая характеризуется как частным предпринимательством, так и вмешательством государства. Это пятая по величине экономика в мире по номинальному ВВП и вторая по величине в Европе после... Германии. Экономика Соединенного Королевства основана на различных отраслях, включая услуги, производство и строительство. Сектор услуг вносит наибольший вклад в ВВП Великобритании. На его долю приходится около 80% от общего объема. В этом секторе финансовые и деловые услуги, розничная торговля и гостиничный бизнес являются одними из наиболее значительных подсекторов. Производственный сектор в Великобритании также имеет большое значение. Особенно в таких областях, как аэрокосмическая, автомобильная и фармацевтическая промышленность. Соединенное Королевство также известно своими творческими отраслями, включая кино, телевидение, музыку, которые способствуют культурному и экономическому процветанию. Политика. Соединенное Королевство является конституционной монархией с парламентской демократией. Главой государства является монарх правительство возглавляет премьер-министр, который в свою очередь назначается монархом после всеобщих выборов и возглавляет политическую партию с большинством в Палате Общин, Нижней Палате Парламента Соединенного Королевства. Парламент является двухпалатным законодательным органом, состоящим из Палаты Общин и Палаты Лордов. Члены Палаты Общин избираются народом на всеобщих выборах, которые проводятся не реже одного раза в пять лет. Палата Лордов состоит из назначаемых и наследственных членов, но ее Полномочия ограниченной, и она служит в основном в качестве палаты по пересмотру законов, принятых палатой общин. В политическом ландшафте Соединенного Королевства доминируют две основные партии: консервативная партия и либористская партия. Консервативная партия, которая в настоящее время находится у власти, обычно считается правоцентристской и поддерживает рыночную экономику и ограниченное вмешательство государства в экономику. Либористская партия, которая является основной оппозиционной партией, обычно считается левоцентристской и поддерживает более интервенционистскую роль правительства в экономике. В дополнение к этим двум основным партиям есть несколько более мелких партий, представленных в парламенте, включая шотландскую национальную партию SNP, либерал-демократов, демократическую юнионистскую партию DUP и Sinn Fein. СНП — левоцентристская партия, выступающая за независимость Шотландии, а либерал-демократы — левоцентристская партия, поддерживающая социальный либерализм и твердую приверженность защиты окружающей среды, а Шин Фейн — левая партия, стремящаяся к объединению Ирландии. В Соединенном Королевстве существует делегированная система правления с отдельными парламентами или ассамблеями в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии. Эти делегированные органы имеют разную степень, степень автономии от центрального правительства Соединенного Королевства. При этом шотландский парламент обладает э, самыми широкими полномочиями. Миграция. Миграция в Соединенное Королевство относится к перемещению людей из одной страны в Соединенное Королевство по разным причинам, таким как работа, учеба, семья или поиск убежища. Соединенное Королевство имеет долгую историю миграции. Люди из разных уголков мира приезжали в Соединенное Королевство на протяжении веков. В последние годы миграция была спорным вопросом, а дебаты были сосредоточены на влияние миграции на экономику, общество и культуру. Правительство Соединенного Королевства внедрило различные политики для регулирования миграции такие как визовые требования системы начисления баллов и ограничения на количество мигрантов brexit также оказал значительное влияние на миграцию в соединенное королевство а когда соединенное королевство вышло из ЕС и ввело новое правило и положение для мигрантов из Евросоюза. Правительство Соединенного Королевства ввело новую систему начисления баллов, которая одинаково относится к мигрантам из ЕС и из стран, не входящих в ЕС, с упором на привлечение квалифицированных рабочих. При этом мы должны понимать, что число граждан Соединенного Королевства, эмигрирующих в другие страны, в последние годы увеличилось. И в качестве факторов, способствующих этому, были названы как Brexit, так и экономическая неопределение. Самыми популярными направлениями для иммигрантов из Соединенного Королевства являются Австралия, США, Канада, Испания и Франция. Эти страны предлагают высокое качество жизни, хорошие возможности трудоустройства для квалифицированных британцев и благоприятный климат для выхода на пенсию. Другие причины иммиграции включают поиск приключений, культурного опыта или изменение образа жизни. Иммиграция из Соединенного Королевства имеет как положительные, так и отрицательные последствия. С положительной стороны это может создавать возможности для граждан Великобритании познакомиться с новой культурой, получить новые навыки и внести свой вклад в экономику других стран. С отрицательной стороны это может привести к утечке мозгов и потере талантов, а также повлиять на экономику Великобритании и социальные службы. В целом миграция по-прежнему остается важным спорным вопросом. И политика, и подход правительства к этому вопросы будут иметь значительное влияние на будущее страны. Люди. Большинство населения Соединенного Королевства идентифицируют себя как белые британцы. Но есть также значительные сообщества этнических меньшинств. В том числе группы чернокожих, азиатов, индийцев, пакистанцев, бангладешцев и афрокарибцев. Соединенное Королевство является домом для значительного числа иммигрантов со всего мира. Здесь существует широкий спектр религий. Причем христианство является наиболее распространенной религией, за которой следуют ислам, индуизм, сикхизм и иудаизм. Также растет число людей, которые считают себя нерелигиозными или атеистами. Английский является официальным языком, но говорят здесь и на других языках, включая валийский, гельский, ирландский. И шотландский образование в великобритании делится на четыре основных этапа начальное среднее дополнительное и высшее образование начальное образование в соединенном королевстве предназначено для детей в возрасте от 4 до 11 лет и на этом этапе все дети обязаны посещать школу начальное образование обычно охватывает широкий круг предметов включая английский язык математику естествознания историю географию искусство и физическое Воспитание. Среднее образование в Соединенном Королевстве предназначено для детей в возрасте от 11 до 18 лет. И на этом этапе все дети также обязаны посещать школу. Среднее образование делится на два этапа. Ключевой этап 3, k 3, возраст от 11 до 14 лет. И ключевой этап 4, возраст 14-16 лет. В конце ключевого этапа 4 учащиеся сдают экзамены на получение общего аттестата о среднем образовании. GCSE, который используется для определения того, могут ли они перейти к дальнейшему образованию. Дальнейшее образование или Further Education в Великобритании предназначено для учащихся старше 16 лет и включает в себя широкий спектр вариантов после среднего образования. Дальнейшее образование дает учащимся навыки и знания, необходимые для продолжения конкретной карьеры или получения высшего образования. Высшее образование в Соединенном Королевстве включает университеты и другие высшие учебные заведения. Студенты обычно учатся на степень бакалавра в течение трех или четырех лет, а затем могут продолжить обучение на степень магистра или доктора. Система образования в Соединенном Королевстве находится под контролем Министерства образования и, как правило, считается, что оно отвечает самым высоким стандартам, поскольку многие престижные университеты и колледжи расположены по всей стране. Медицина. Медицина в Соединенном Королевстве м, предоставляется Национальной службой здравоохранения NHS, Финансируемой государством и предоставляется бесплатно всем резидентам. NHS была создана в 1948 году и является крупнейшей в мире системой здравоохранения с единым плательщиком. В Соединенном Королевстве имеется большое количество больниц, клиник и медицинских учреждений, которые предлагают широкий спектр медицинских услуг, включая первичную помощь, специализированную помощь и неотложную помощь. Национальная служба здравоохранения финансирует исследования в области методов лечения и новых технологий. И многие важные медицинские открытия были сделаны именно здесь. Британское медицинское образование пользуется большим уважением благодаря ряду всемирно известных медицинских вузов и исследовательских институтов. Студенты-медики в Великобритании должны пройти строгую программу обучения, прежде чем они смогут заниматься медициной, включая контролируемый период практики в больнице или клинике. Великобритания является домом для многих фармацевтических и биотехнологических компаний, которые производят лекарства и медицинские устройства, используемые во всем мире. Правительство вкладывает значительные средства в медицинские исследования и разработки. А в стране процветает биотехнологическая промышленность, ориентированная на разработку новых методов лечения и технологий. Друзья, спасибо, если досмотрели до конца. Если было интересно, ставьте лайк. Если вам интересно увидеть подобный разбор о какой-либо другой стране, пишите об этом в комментариях. Подписывайтесь на мой канал. Напоминаю, что у меня есть также канал о рубежном образовании, где я рассказываю о возможностях учебы и работы за границей, название канала Smaps Education. И, конечно, заходите ко мне в Telegram и Instagram, также Smaps Education или Егор Еремеев. Жду вас там. Ежедневно я публикую там полезную интересную информацию, которой нет на YouTube. Остаемся на связи и увидимся в следующих выпусках.